Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Если помните, в начале этого года я назвал вам его тему «Год покоя и ускорения». Я говорил, что в этом году один стих станет реальным, как «никогда». И этот стих продолжает постоянно звучать в моем духе. Этот стих из 24 главы Матфея. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не усаждайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Назвав вам тему этого года, я упоминал, что этот стих продолжает звучать в моем духе. Я говорил, что вы услышите о войнах и военных слухах, но Бог хочет, чтобы вы обратили внимание на слова Иисуса. Смотрите, не ужасайтесь. Смотрите, не ужасайтесь. Все это будет происходить, но это еще не конец. Многие спрашивают, наверное, это начало скорби? Нет, это начало родовых схваток. Это не великая скорбь. Если вы будете читать дальше, вы увидите, что восстанет народ на народ и царство на царство, и будут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 Взгляните на шестой стих. Вы услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не усаждайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Я повторю: это еще не конец. Ученики Иисуса хорошо понимали, что такое конец, День Господень. Даже Исаия много пророчествовал о дне Господнем. Когда Господь сказал, что это еще не конец, ученики понимали, что такое конец. Они даже спросили,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 Учение. Лже Христос придет на землю физически. Сегодня будьте внимательны к лжеучениям, учением, направленным против Христа. Все, что не указывает на Христа, ложно. Итак, лже Христос и лжеучение. Второй признак, названный Иисусом 24 главе Матфея, услышите о войнах и военных слухах. Второй пункт это войны. Война это масштабное событие, верно? Это бомба и кровавая бойня, никому не хочется войны. Однако легкая форма войны может присутствовать в нашей повседневной жизни. Это споры с каким-то человеком, ссоры между мужем и женой, родителями, детьми или людьми, состоящими в каких-то отношениях. Это тоже форма войны. Поэтому я добавил в список борьбу. Иисус назвал и следующий признак. Обратите внимание на последовательность. Будут глады, моры и землетрясения по местам. Первый из признаков – это голод и нужда. Мы добавим этот пункт в наш список, голод или, другими словами, нужда. Сегодня мы видим действие этого духа. Все эти события порождает один и тот же злой дух. Самая активная форма — это война. Менее активная — это борьба. Но в целом это... Одно и то же. В глобальной форме это антихрист, в повседневной форме лжеучение. Точно так же дело обстоит с голодом. Голод это всегда масштабное явление, которое затрагивает большие территории и большие участки земли. Однако с повседневной точки зрения это страдание из-за нужды. Все это работа злого духа. Я вернусь к этому чуть позже. Следующий признак, названный Иисусом после голода, это моры и землетрясения в разных местах. Мы переходим к следующему пункту нашего списка, моры и землетрясения. Конечно же, там, где мор и землетрясения, там болезни и смерть. Болезни и смерть. Интересно, что много лет назад Бог открыл мне глаза на параллели между той последовательностью, которую назвал Иисус.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 «И вышел он, как победоносный, и чтобы победить». Мы видим, что этому всаднику на белом коне был дан венец. Он вышел, чтобы победить. Обратите внимание, у него есть лук, но нет стрелы. В его луке нет стрелы. Другими словами, у него есть форма, но нет содержания. Нет влияния. Стрела — это символ Слова Божьего. У него обманчивая внешность. Он — лже-Христос. Он — лже-учитель. Он производит ложное впечатление. Он может устрашить вас своим видом и тем, что у него есть лук, но у него нет стрел. Первый, кого можно добавить в этот список, — это всадника на белом коне. Это первая параллель. Следующий стих. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее июнь» и смотри. Это явная последовательность. Со второй печатью вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивать друг друга, и дан ему большой меч. Этот рыжий конь несет с собой войну. Все эти кони — это злые духи, это власти сил тьмы. Куда бы они ни пошли, они несут с собой все то, о чем упоминает Библия. «Белый конь — это лжеучение, рыжий конь — это война». Следующий стих в шестой главе Откровения. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь-вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Мера, в другом переводе весы, говорит о коммерции». Этот дух в виде всадника на черном коне несет с собой голод и нужду. Переходим к четвертому всаднику. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри». И взглянул, и вот конь бледный. Бледный очень интересное слово. По-гречески оно звучит как «клорос». Родственное ему слово «хлорофил». И это не просто бледность, это цвет смерти. Знаю это Звучит не очень приятно, но если посмотреть на умершего несколько дней назад человека, он становится не просто бледным, он приобретает зеленый, точнее, бледно-зеленый цвет. Это и есть смысл слова «хлорос», от которого произошло слово хлорофил. Итак, «Конь бледный на нем, всадник которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом» и мором, и зверями земными. Следующий пункт в нашем списке — всадник на бледном коне. Смерть, болезни, мор, отнюдь не хорошие вещи. Нам нужен ответ для всего этого в Слове Божьем. Давайте посмотрим на один интересный стих в 4 главе той же книги Откровения. Здесь Библия говорит перед престолом, «Море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади, и первое животное было подобно льву. И второе животное, подобно тельцу. И третье животное имело лице, как человек. И четвертое животное, подобно орлу, летящему. Итак, здесь перечислены лицо человека, телец, лев и летящий орел. Друзья, это очень интересно, потому что мы знаем, что все это четыре образа Иисуса. Четыре лица перекликаются с четырьмя Евангелиями о жизни, смерти и воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Давайте откроем книгу Изякииля, первую главу, «И таков был вид их, облик их был, как у человека». Изякиилю было видение небес и славы Божьей. Вы обратили внимание, что у херувимов, существ, окружающих престол Бога, четыре образа Иисуса. Они отражают своего Бога, своего Господина. Своего Господа. У них все лица Иисуса. Подобие лиц их лице человека и лице льва с правой стороны и у всех их четырех. Обратите внимание, с правой стороны, а с левой стороны лице тельца у всех четырех, и лице орла у всех четырех. Вот почему мы изобразили их именно так. Иисус имеет образ человека, образ льва с правой стороны, тельца с левой стороны, и с тыльной стороны. Орла. Почему это важно? Потому что есть один интересный момент. В пустыне еврейский народ расположился станом вокруг Скини. В книге Чисел 2.2 сказано, сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамении своем, при знаках семей своих. Перед Скинею собрания вокруг должны ставить стан свой. Весь еврейский народ располагался вокруг Скини. У каждого из них был свой флаг. С каждой стороны был свой лидер. На на флаге колена Иуды был изображен лев. С южной стороны располагалось колено Рувима с лицом человека на флаге. С западной стороны лидером был Ефрем. На флаге этого колена изображен телец. С севера – Дан с орлом на флаге. Давайте посмотрим на эти флаги. Кто располагается на севере? Дан. На его флаге – орел. На юге – располагается Рувим, на его флаге лицо человека. На юге был Иуда, на его флаге был изображен Лев. Следующий флаг, который расположился на западе, стояло племя Ефрема с тельцом или валом на флаге. Все это четыре образа Иисуса. На этом изображении вы видите скинию. Народ разбивал свои шатры вокруг скинии. Если посмотреть на стан сверху, то вы увидите крест. И именно в такой форме располагались шатры. Мы приближаемся с восточной стороны и оказываемся у скинии. Входы всех шатров смотрели на скинию. Вы заметили, что входы всех шатров направлены внутрь стана, в сторону скинии. Они не смотрят наружу. Кто же охранял тыл? Господь, Есть стих, в котором сказано «Слава Господня будет сопровождать тебя». Аллилуйя. С логической точки зрения, такое расположение непрактично. В целях безопасности для того, чтобы ни один враг не смог вас атаковать, нужно расположить шатры так, чтобы они смотрели наружу во всех направлениях. Но нет, Бог велел расположить шатры входом к Скинии, сказав «Я позабочусь о вас, сфокусируйтесь на мне». «Сосредоточьте свое внимание на мне. Смотрите на Иисуса». Переведите свой взгляд со всего остального на Иисуса, начальника и совершителя вашей веры. Смотрите на Него, и тогда Он убережет вас от всех ваших врагов. «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Слава Богу. Идем дальше. Что происходит во время атак? Шестая глава книги Захарии. «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. Первая колесница – кони рыжие. Скажите, кони рыжие». А во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. Обратите внимание, что черные, вороные кони идут на север. Колесница с белыми конями идет на запад. Колесница с пегими конями идет на юг. Получается, что кони голода и нужды идут на север, белые кони лжехриста и лже учения идут на запад, а пиги кони болезней и смерти идут на юг. Очевидно, что здесь не упомянута четвертая колесница, а мы сказали о севере, западе и юге. Чего не хватает? Востока. Рыжие кони, которые несут с собой войну, идут на восток. Вы обратили внимание на направление? Христос в образе всадника на белом коне идет на запад. Вы видите коня болезней? Он идет в южном направлении. Рыжий конь направляется на восток, а черный конь направляется на север. Эти направления призваны показать нам, как нужно противостоять каждому из этих коней. Велика мудрость Бога. Еврейский народ располагал свой стан так, что каждый мог высоко поднять свое знамя, свою эмблему. А во время сражений, когда враг шел в атаку, еврейский народ всегда высоко поднимал, Свои знамена. Именно это нужно делать и вам, и мне, когда нас атакуют один из этих врагов, или даже несколько. Что делать, когда они нас атакуют? Поднимите знамя, поднимите свой флаг. Превознесите Иисуса. Все четыре лица говорят об Иисусе и его качествах. Слава Господу Богу! Также мы можем взглянуть на направление внутри скини. И вот, что мы с вами увидим. Вы заметили четыре направления шествия всадников, которые влекут за собой смерть, голод, лжедоктрины и воины. Они атакуют скиню со всех сторон. Давайте посмотрим, как выглядит скиня сверху, словно она ничем не покрыта. Слева вы видите открытую скиню, а справа бронзовый алтарь, на котором совершали жертвоприношения. Именно туда направляются лже-доктрины. Почему Бог велел Моисею поставить там бронзовый алтарь? И что он из себя представляет? Четыре угла говорят о четырех сторонах Иисуса Христа. Именно там приносили все сожжения и жертвы за грех. Это символ креста Иисуса Христа. Что противодействует доктрине в нашей жизни? Послание о кресте. Павел писал, «Я рассудил быть у вас не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Оливее находится умывальник. Знаете, что это такое? Это чаша, в которой священники омывали руки. Послание ефесянам, Сказано, что мы очищаемся посредством омовения Словом. Христос освящает церковь, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Аллилуйя! Слава Богу! Вода, Слово, тоже взаимосвязано с Христом. Именно Слово о Кресте противодействует лжедоктринам. Лжедоктрина – это все то, что отставляет в сторону Иисуса и его законченный труд, и рассказывает, как вы можете обрести все и без креста. Это лжеучение. Аминь. Лжехристос — это тот, кто занял место Христа, утверждая, что у него есть ответ. Это лжехристос. Посмотрим на Скинию и ее южную сторону. Что же располагалось в южной части скини Минора. Семисвечник стоял в южной стороне. Голод — это также нехристое. Бог говорит, что семисвечник — это символ церкви Иисуса Христа. В ней обитает Дух Святой в семи своих проявлениях. Канделябр или семисвечник в Скинии — это символ не только Иисуса Христа, но также и Духа Святого, обитающего в церкви. Библия говорит в книге Откровения. «Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Это были символы семи поместных церквей в то время. Поэтому минора символизирует поместную церковь. Что противодействует нужде в нашей жизни? Поместная церковь. Когда вы вовлечены в жизнь поместной церкви и поддерживаете ее, вы не будете нуждаться. Ответ на атаку духа нужды в нашей жизни — это участие в жизни. По местной церкви имеет значение не только физическое присутствие, но и финансовая поддержка в виде десятин. Вы знаете, что это Божий принцип. Мир говорит, что церковь просто использует людей, но мир не знает божьих путей. Откуда пришло выражение приносить десятину в поместную церковь? И Слова Божьего. Аминь. Принимайте участие в жизни по местной церкви. Так вы противостанете Нужде. Теперь посмотрите на screen? север. Thanks какой дух enough? атакует севера? Yes. Смерть. Okay. And какой and there, ответ нужно дать смерти? The Здесь стол, of of стол хлебов предложение. Бог велел Моисею расположить стол хлебов предложения, of предложения of в северной части Скинии, и на то есть причина. Стол хлебов предложения — это ответ смерти. Что такое смерть? Это мор, язвы, болезни. Сегодня стол хлебов предложение – это символ Господня Вечерии. Запомните это, пожалуйста. Аллилуйя! Таков Божий порядок. Это сверхъестественно. Враги придут в смятение. Болезни потерпят поражение. Болезни, которые уже есть в нашем теле, просто исчезнут, а здоровье будет процветать. Слава Богу! Слава Богу! Иисус, аминь! Аллилуйя! И последний дух войны, что противодействует воинам, жертвенник с воскурениями, это символ молитвы, прежде всего, молится Господь Иисус, а мы молимся вместе с Ним, мы словно присоединяемся к Его молитве, и самый лучший способ выразить это, молиться на языках, когда мы молимся на языках, мы молимся в воле Божьей. Аллилуйя когда вы молитесь борьба заканчивается когда вы молитесь враг уходит он старается принести вашу жизнь вражду и раздор он смутится когда вы начнете молиться он не устоит в атмосфере молитвы друзья чем меньше вы молитесь тем больше стараетесь делать стараетесь сами спасти отношения но человеческие усилия ведут только к страданиям молитесь и доверяйте Богу враг скажет ничего не меняется помните много может усиленная молитва праведного ответ уже в пути и это даниил даже если придется ждать 30 дней ждите даже если 50 ждите ответ пришел в первый же день вашей молитвы но идет духовная война враг боится молитв божьего народа ему все равно когда вы хвалите своими силами однако он боится вас когда вы стоите на коленях и молитесь аминь слава господу это благословило вас если вы никогда когда они принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, я хочу помолиться вместе с вами. Я хочу помолиться, чтобы спасение во всей Его полноте пришло в вашу жизнь. Христос умер за наши грехи. Если вы своими устами исповедуете, что Христос Господь, и в сердце своем верите, что Бог воскресил Его из мертвых, вы спасетесь. Помолитесь сейчас вместе со мной, Отец Небесный. Я верю, что Иисус Христос – Сын Бога. Я верю, что Он умер, а затем воскрес. Я верю, что с этого дня Иисус мой Господь и Спаситель. «Спасибо, Отец, что все мои грехи прощены. Благодарю Тебя, что теперь я стою перед Тобой в праведности Иисуса Христа. Ты мой Отец, а я Твой Сын, и я обильно благословлен. Спасибо, Отец, Вае имя Иисуса. Аминь». Если вы молились от всего сердца, теперь вы дитя Божье. Все старое прошло, теперь все новое. Поднимитесь на свои ноги. Слава Иисусу! Пусть на будущей неделе Бог благословит вас и ваши семьи. Пусть Он защищает вас в течение всей недели. Пусть Он обратит всех ваших врагов в бегство. Они придут одним путем, а побегут семью путями. Пусть Господь осветит вас светом Своего лица и подарит вам и вашим близким свой мир, шалом и сверхъестественное благоволение. Господь хранит вас. Смотрите на Иисуса каждый день своей жизни. Пусть ничто не отвлекает вас от Него. Да благословит вас Господь. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Господу! Хочу поделиться с вами тем, что Бог положил мне на сердце очень давно. Это слово Рема актуальное слово для нашей церкви. Я верю, что это важное слово для поколения Вениамина. Это слово о племени Вениамина в то время, когда его окружали враги. Я прочту вам об этом. Библия говорит в 13 главе 1 книги Царств, и собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок, на берегу моря, и пришли, и расположились в станом Михмасе с восточной стороны Беф Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях и между скалами, и в башнях, и в рвах. А некоторые из евреев переправили за Иордан в сторону Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале. Саул — это первый царь Израиля, родом из колена Вениаминового. Саул все еще находился в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Церковь, я рассказываю об этом, потому что Бог показал мне, что сейчас, с духовной точки зрения, вы находитесь в таком же положение, о котором рассказывают 13 и 14 главы первой книги Царств. Это происходит с нами, с поколением Вениамина. В настоящее время мы находимся в таком же положении. Мир окружил нас со всех сторон, мир заставляет людей из церкви стыдиться, поэтому они бегут прятаться, но это отнюдь не Божья воля и не его план. Давайте прочтем дальше. «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову а Саул пересчитывал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим, Иоанафаном, и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Гива Вениаминова – это столица племени Вениамина. На этой карте... Вы можете видеть расположение территорий, которые занимала каждая из 12 племен еврейского народа. Участок зеленого цвета принадлежал племени Вениамина. Этот небольшой участок земли был выделен колену Вениаминовому. Именно на этой небольшой территории находился Иерусалим. Конечно, в то время Иерусалим принадлежал не еврейскому народу, а и Евусеям. Позже Давид захватил Иерусалим, а затем объявил его столицей. Царь Саул находился на территории колена Вениаминова, столицы Гиве Вениаминовой. Библия говорит, что филистимляне разбили стан в Михмасе. Посмотрите на карту, к северу от Гивы вы увидите Михмас. Филистимляне смогли подойти очень близко к столице колена Вениаминова. К югу от Вениамина располагался Иуда. К северу от Вениамина располагалось племя Ефрема. Но не забывайте, все крутилось вокруг колена Вениаминова, поскольку царь Израиля правил именно оттуда, изгивы Вениаминовой. Но враги не просто подошли очень близко. Библия говорит, что враги окружили племя со всех сторон. В Писании сказано «И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли». Один направился по дороге к Офре, запомните это название, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге границы долины Цеваим, к пустыне. Итак, здесь перечислены Офра, Вифарон и Цеваим. Давайте еще раз посмотрим на карту. Это области, к которой направлялся враг, чтобы окружить и атаковать народ. Библия говорит, что эти отряды отправились опустыне, они отнимали у людей продукты, грабили и отбирали у людей имущество. Библия упоминает три названия – Офра, Вефарон и Цеваим. Обратите внимание, что эти города расположены в трех разных сторонах. На юге Иерусалим не был захвачен, он был под контролем и Евусеев. Народ в прямом смысле был окружен врагами. Те подступали с запада, с севера и с востока, окружив со всех сторон. Библия говорит, что народ был в страхе, евреи искали, куда спрятаться. Кто-то пошел в пещеру, а кто-то даже сдался филистимлянам. Это так похоже на церковь сегодня. Господь дал мне этот отрывок и проговорил, что сегодня у церкви мышление жертвы. Она ждет страданий, она ждет гонений. Она не ищет Божьей победы, именно Божьей победы. Если это победа, которую плоть пытается одержать плотским оружием, то ее не будет. Нельзя победить плоть, плотским оружием. Вы не можете использовать плотские методы, чтобы победить плоть. Вы не можете победить мир мирскими средствами. Вы не можете одолеть дьявола с помощью его же инструментов. Это должны быть Божьи способы. Аминь. Библия говорит не воинством и не силой, но духом моим. Давайте прочтем эту историю дальше. Библия говорит, что филистимляне наступали с трех сторон, чтобы устроить осаду колену Вениаминовому. Кузнецов не было во всей земле Израильской, и Филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Итак, кузнецов не было. А знаете почему? Потому что в то время технология изготовления железа появилась именно у филистимлян. У них были такие знания, а у еврейского народа не было. Еврейский народ по-прежнему использовал бронзу. У него не было технологий. Казалось, что он отставал. Казалось, что он очень отстал в своих достижениях по сравнению с людьми мира, филистимлянами, владеющими технологией создания железа. Но Библия говорит нам, что во всей земле Израильской не было кузнецов. Филистимляне опасались, что евреи сделают себе мечи или копья, поэтому... Отказались делиться своей технологией и знаниями о производстве железа. Филистимлянам не хотелось, чтобы евреи научились делать оружие и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы и свои топоры. И свои кирки. В те времена филистимляне брали плату за оттачивание сошников, заступов, топоров и рожнов. В одном документе сказано, что за сошник и заступ с евреев брали две трети шекеля. Это очень дорого. За заточку топора или рожна филистимляне брали с евреев треть шекеля. Церковь. Когда вы идете путями мира и используете что-то мирское, вы зависите от мира. Помните, Бог хочет, чтобы мы зависели только лишь от Него. Не смотрите на мирское и не будьте от Него зависимы. Запомните это. Отпустите все мирское. Аллилуйя! Еврейский народ зависел от филистимлян, от своих врагов, потому что затачивал у них инструменты, и за это приходилось платить. Это делало их положение еще более постыдным. Им приходилось платить филистимлянам за затачивание своих инструментов немалые деньги». Цена была довольно высока, однако народ был вынужден платить ее. Обратите внимание, что народ затачивал топоры и рожны. Я уже рассказывал, что рожон использовали для того, чтобы погонять валу. Это не самый острый предмет, однако достаточно острый, чтобы вол повиновался. Чтобы вол шел вперед и тащил повозку, евреи использовали рожон. Тогда вол слушался и шел. И вот что интересно, несмотря на то, что еврейский народ зависел от мира, Бог постоянно даровал ему победы. Бог не ждет, чтобы мы шли в мир и учились чему-то у мира, чтобы дать нам победу. Помните, за много лет до того, как Саул стал царем, в книге Судей произошел один инцидент. Человек по имени Самигар использовал Воловий рожон. Давайте прочтем эту историю. После него был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил Воловьем рожном. И он также спас Израиль Самигар убил 600 филистимлян, вероятно, не сразу, а в разное время. Единственным его оружием был валовий рожон. У него не было меча, сделанного из железа или железного копья. Все, что у него было, это воловий рожон. И Господь, аллилуйя! Также Библия говорит нам, что в руках Давида не было меча. Все, что у него было, это праща и камень. От удара этим камнем гигант филистимлянин сразу же упал замертво. Аллилуйя! Давид использовал личный меч Голиафа, чтобы отрубить ему голову. Также мы читаем книги Судей о Самсоне. Однажды против него выступила тысяча человек, и все, что у него было, это лежавшая рядом ослиная челюсть. Самсон взял эту ослиную челюсть и поразил ею тысячу филистимлян. Друзья, нам не нужны инструменты и орудия мира. Нам не нужно ходить к ним и использовать то, что у них есть, чтобы одержать победу в своей жизни. Библия говорит нам, «Народу Божьему не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчьей». Слово «церковь» произошло от греческого слова «экклессия». Эклесия означает «призванные наружу». «Наружу» откуда? «Из мира». «Мы в мире, но мы не от мира». Я вижу это в церкви даже в наше с вами время. Каждый раз, когда церковь Иисуса Христа пытается походить на мир, пытается имитировать мир, пытается применять системы мира в своих делах и своей жизни, она всегда опускается ниже мира. Бог говорит, «Я сделаю тебя головой, а не хвостом». Церковь окунается в стыд, ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть очей, стремление заполучить много денег и как можно быстрее. И гордость житейская. Все это от мира. Любое новшество или изобретение, которое дает вам все эти вещи, ставит вас в зависимость от этого мира. Это филистимляне, которые пытаются прийти в вашу жизнь и лишить вас наследия. Знаете, Бог поставил вас выше мира, «Господь поставил вас намного выше всех народов земли». Все Его благословение придет на вас и окружит вас. Первое, что сделает Бог, прежде чем все Его благословения придут на вас, ставит вас высоко. Это уже произошло. В 28 главе Второзакония стало для нас реальностью. Слава Богу, мы посажены во Христе на небесах. Во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Слава Господу! Эти духовные благословения также могут означать что-то материальное. Не думайте, что духовные благословения исключительно небесны, не связаны с земными. Все, что вы видите у еврейского народа, и все, что с ним происходило, все, что помогало им ходить в благовольствие, и процветания — это духовные благословения. К примеру, это мудрость и благословение благоволение, или духовная сила приобретать богатство. Такое обещание есть во Второзаконии 8.18. Все это есть в Библии. Бог не говорил «Я даю вам богатство». Он сказал «Я даю вам силу». А эта сила приходит от Бога. Это Он дает силу приобретать «Богатство». Слава Господу! Вернемся к истории еврейского народа. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Самуилом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский в переправе Михмасской. Я, к слову, был в Михмасе. Следующая глава рассказывает нам об Иоанафане. Не забывайте, что народ был окружен с трех сторон. С тыла располагались и в усеи. Это действительно напоминало осаду. Бог ждал одного человека, который сделает шаг вперед. Одного человека, который выступит против врага. Все, что было нужно, это один человек. Мы знаем, что таким человеком стал Иоаннафан. Вот что он сказал. И сказал, Иоанафан, слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необразованных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Вопрос не в том, много или немного. Господу нетрудно спасти. Господь Спаситель! Он хочет спасти вас в вашей ситуации. Не просто спасти вас от вечных мучений и осуждений, но спасти вас в вашей нынешней ситуации. Каждый день Он хочет быть вашим спасителем. Он не ограничен в средствах, но чаще всего Он использует простые средства, например, слова, простые жесты и простые прикосновения. Давайте воздадим славу Господу. Смотрите, что произошло, когда вышел. Иоаннафан. Когда оба они стали на виду и отряда филистимского, то филистимляне сказали, вот, «Евреи выходят из ущели в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отрядки Анафану и оруженосцу его, говоря «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Анафан сказал оруженосцу своему следу за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. Мирская мудрость всегда что-то говорит. В искусстве войны она говорит, что тот, кто располагается на высотах, всегда побеждает. Мирская мудрость – тот, кто стоит на возвышении и победит в битве или войне. Здесь все наоборот. Перед тем, как прислушаться к мудрости мира, вспомните, что у Бога порой все бывает наоборот. Филистимляне позвали Иоаннафана подняться. С естественной точки зрения, для Иоаннафана и его оруженосца это недостаток. Но для них это стало знамением. Господь словно сказал им, чем больше филистимляне хотят все усложнить, тем проще. Я все устрою и вы Легко одержите победу. Что же произошло наверху? И начал всходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пала от этого первого поражения, нанесенного Ианафаном и оруженосцем, его около двадцати человек, на половине поля, обрабатываемого парою волов в день. И произошел ужас стани на поле и во всем народе. Передовые отряды, опустошавшие землю, пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа, и видели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается. А вы помните, что Саул находился в столице? Гиве. Из Гивы можно было посмотреть на Михмас и увидеть там большое темное облако филистимлян. Теперь все они разбегались в разные стороны, всего двух человек. Саул увидел, что люди бегают туда-сюда, и сказал Саул к народу, бывшему с ними, «Пересмотрите и узнаете, кто из наших вышел». И пересмотрели его дни Деонарова. Анафана и оруженосца его и сказал, «Саул Ахи, правнуку первосвященника Или, принеси кивот Божий». В некоторых переводах почему-то сказано «принеси ковчег». В те времена ковчег Завета находился в Кириаф и Ариме. Позже Давид перенес его из Кириаф и Арима. Саул никак не мог попросить Ахю принести ковчег. В Септуагинте, греческом переводе Библии, сказано, что Саул велел Ахи, правнуку священника Или, принести эфод. В эфоде находились урим и туммим, камни, с помощью которых вопрошали Бога. В другом переводе сказано «принеси эфот». В то время Ахия носил его на себе. Вернемся к нашей истории. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику «сложи руки, твои». Сначала Саул хотел искать Бога, теперь он уже хочет действовать сам. Он не готов ждать Господа. И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Филистимляне были в смятении, они сражались сами с собой. Смятение было очень великое, тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, помните этих перебежчиков, они перешли на сторону врага, когда их окружили. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые по Всюду ходили с ними в стане, пристали к Израильтянам, находившимся с Саулом и Аянафаном. После победы все изменилось, филистимляне разбежались, поэтому евреи примкнули к своим собратьям, чтобы вновь сражаться с филистимлянами. И все Израильтяне, скрывавшиеся в горе, помните, тех, кто прятался в пещерах и все Израильтяне, скрывавшиеся в горе, ефремова и услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям и спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Беф-Авена, аллилуйя. Потребовалось всего два человека. Там, где двое или трое, собраны во имя Мое, там Я посреди них. Бог ждет того, кто сделает простой шаг вперед. Простой шаг вперед. Если вы делаете этот простой шаг сами по себе, ничего не произойдет. Ничего, запомните. Не ждите результатов. Делайте шаг, когда Бог говорит вам, «Сделай шаг веры и доверься Мне. Я позабочусь о тебе». С физической точки зрения может казаться, что все обстоятельства против тебя. «Ты внизу, враг наверху, но я с тобой». Точно так же оруженосец сказал Иоаннафану, «Я с тобой, делай то, что есть у тебя на сердце». Слава Господу! Я молюсь, чтобы это слово благословило вас. Оно должно быть свято в наших сердцах. Святой значит отделенный от мира. Это не означает, что нужно отрезать себя от всякой связи с миром. Речь не об этом. Также я не призываю... Не пользоваться тем, что есть у мира. Просто опознавайте характер Бога. Не используйте достижения мира, чтобы нести атмосферу Иисуса. Это богохульство. Результатом будет смерть. Всегда, всегда доверяйте Господу. Если Господь велит вам сделать что-то простое, доверьтесь Ему. Не оставляйте своего собрания. Приходите. Вас ждут преимущества, благословения и наследие. Собирайтесь вместе, приходите в ту атмосферу, где собираются те, кто любит Бога. В этом стихе сказано именно о физическом собрании. Мы непременно еще соберемся все вместе. Слава Господу! Если вы никогда не принимали Иисуса своим личным Господом и Спасителем, я хочу дать вам такую возможность где бы вы ни находились, Господь Иисус сейчас рядом с вами. Просто обратитесь к Нему словами очень простой молитвы, которая дает впечатляющий результат. Скажите, Господи Иисус, Я исповедую Тебя Моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер на кресте за все мои грехи. Я верю, что Бог воскресил Тебя из мертвых, когда я был оправдан в Тебе. Спасибо, Господь Иисус, Твоя кровь омыла все мои грехи. С этого момента, пожалуйста, открывай мне все больше и больше себя. Я хочу все больше и больше познавать себя. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой простой молитвой, теперь вы дитя Божье. Вы пережили вместе с Ним Его смерть и воскресенье. Во Христе вы новое творение, все старое прошло. Слава Иисусу! Аллилуйя! Церковь, встаньте, пожалуйста, чтобы принять благословение. Слава Иисусу! Пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа умножается на вас и вашей семье во имя Господа Иисуса Христа. Пусть мудрость Божья поможет вам увидеть, в чем вы копируете мир и где вам что-то не удается. Пусть Дух Святой выведет вас из мира, из Египта. Вместо двойного давления, вместо простора и изобилия, в землю, где течет молоко и мед. Пусть Господь даст вам мудрость и способность увидеть то, что вам нужно увидеть, ваше наследие во Христе, потому что все в нем. Пусть Бог дарует вам дух премудрости и откровения. С этого дня глаза вашего духовного человека будут просвещены, чтобы вы познали славу и богатство вашего наследия во Христе, и чтобы этим наследием овладели вы, а не филистимляне. Во имя Господа Иисуса Христа, будьте благословлены вы и ваши семьи на протяжении будущей недели. Во имя Иисуса. Аминь.